Всем доброе утро! У нас сейчас аж 8 утра. сумасшедшие. Мы умылись, позавтракали и собрались ехать к дедушке в деревню. Хотелось бы, конечно, сказать, что мы там будем делать, но я не знаю. Я не знаю, какие планы там себе настроил дед, что он сегодня нам соберется показывать. Но хотелось бы выбирать места для того, чтобы встать с палатками. Потому что скоро начинается отпуск, и нужно уже как-то определяться, где нам ставить палатку. И находить это место, чтобы нам все нравилось. Фу, вот. У нас сегодня на улице вроде более-менее прохладнее стало, но как-то не знаю. Я, короче, в шортах, ну как, в велосипед. И если у нас есть время, я думаю, на минут 20-30 мы по пути заедем в еще одну деревню. А ты что собрался делать? Масло? Так что все, проверяем масло. Проверь антифриз еще. Антифриз. Проверяем масло, антифриз, настраиваем навигатор. И гоним в классную, классную природу. Это что за таракан такой большой? Это что такое? Все проверил? Как оно? Четко. У меня все четко. Четко, четко, четко. Мы не поедем мимо мусорки, но вчера весь мусор выкинул, давай. Все, настраиваем навигатор и погнали. У нас здесь такая мини-помоечка. Набиваем и выкидываем. Так что все, жвачки, конфетки, мелочи. Поехали. Поехали. Как думаешь, попадем в пробку? Нам, кстати, вчера звонили, хотя вчера тоже было, то есть там не пятница, ничего, вчера была суббота. То есть не тот день, когда все должны были ехать в деревню, мать, асад! хрена себе, закрой окно, быстрее, блин! Она такая большая была, она прям вот здесь, а я только вот окно вот тут закрыла. Короче, вчера была суббота, сегодня длинные выходные, потому что день России, то есть у нас сегодня воскресенье, но еще и завтра выходной. И, короче, вчера на трассе была какая-то большая проблема, там прям все стояло, капец. И как мы сегодня поедем, попадем ли мы в какую-то задницу, неизвестно. Сейчас настроим навигатор и посмотрим. Так, навигатор загружен, смотрим. Там был какой-то маленький желтенький кусочек, но нет, все зеленый прекрасно, пишут, что едем за час 20. Так что, вероятнее всего, заедем в еще одну деревню. Но там вопрос, уехала ли бабушка. Если она не уехала к нам сюда в город, то мы к ней заедем. Что мы с ней не виделись, я не знаю полгода точно. To like the... Так, позвонили мы бабушке, бабушка в деревне, поэтому сейчас мы доедем до нее. Мы проехали уже 40 километров. показывает название деревни тактично, чтобы нас и наших родственников, не потом когда-нибудь не нашел. Какие-то тут поля засаженные. Знаете, что это? Да. да. Повороток не просри, пожалуйста, налево. Но чуть-чуть подальше, надо. да. настроили здесь, сейчас мы все ну, покажем. Ну, ну, Саша, вот мы все равно, всё равно прочь, даже, да. осенью, даже вот, этот вот шкаф не смогли туда перенести, потому что, потому что прям вот столик ага. просыпаешься, кофеёк с красивым и видом. Вер, Вер, в, веранда такая, смотри, какая. Серёжа, вот, полетел, надо вот, вот смотрите, у нас, значит, ну, вот Тут это, ремонт. Это, как Хорошо. Кровать вот. Ну, это я просто ее и не заправляла, и не управляла, потому что это вот у нас лежит еще там на потолок, да? Вот. дверь такую привезли, сюда купим, это Серёжа забрали, mm. коробку, поставим вот эту дверь, я думаю, наверное, вот туда. Какие-то расцвели. Я эту. Вот этих елочек, по-моему, да, не было? А это вот туи, нет, туи, это, посади... это ну, знаешь, э, какой-то день рождения мне подарили, Володец с Прикольное Прикольная вообще. Вот, и они были вот такие маленькие, и вот они вот это вот выросли. Круто вот этот, вон, куст очень красивый, вот угу. этот пивовидный пион. Вообще круто. Тушен, я его так, накормила нас и напоила чаями, кофеями бабушка. А сейчас Сашка там трещат, они, не знаю, я вышла сюда перекурить утку свою. В принципе, кроме дома вот этого нового, здесь ничего нового не появилось. Дом крутой, там одна комната, будет в дальнейшем кухня, одна комната спальня, спальня, зал там и прихожая, то есть заход. Классно. Что-то сколько мы? Минут 40, наверное, да, пробовали? Ой, все, у бабушки повыли. Дедушка сейчас у нас будет бухтеть, что мы задерживаемся. Right. Все, посидели, покупили, поболтали. Сейчас выдвигаемся обратно на трассу и ехать к нам, там, не знаю, еще, наверное, километров 30. Едем уже где-то. Капец, как хочется, как красиво, ровненько-то все. Маш, Но... круто? Вижу, на перекрестка знаете. Сейчас опять вижу, надо встать в мост. Это Леша меня учит. На Прям вперед смотришь, там как будто сыро такой, типа, отблескивает. Видишь, круто, да? Меня, кстати, задолбали уже все и знакомые. Вчера мы к маме на работу приехали. Саша, а ты тоже будешь? Да нет, будешь учиться. Ну надо, надо, надо учиться. Сразу, если здесь кто-то спросит, если я пойду учиться, то я пойду учиться только на автомат. Я не хочу забивать себе мозг ненужной мне лишней информации. Но с маркой будущей машины, я думаю, что мы уже определились. Скорее, ну на 99% мы уже определились, что мы будем следующий. Можете писать, угадываясь в комментариях, какая машина будет следующей. Мне сложно договориться. Но! Красиво, ровненько едем, так как хорошо. Ты, а, ну, мы не на нейтралке, мы и не кайфовались. Все, что ты ремонтирует, лучше так, чем никак. Пусть делают. Правильно. А еще очень много деревьев, красивых. Типа не там какие-то березки, прям сосны, ели, ну и березки появились очень много. Но в Затоне круче. Сейчас да будет классное письмо и кладбище, наша любимая тема. Самое приятное во всей поездке, мы вышли с трассы нам ехать 7 км, сейчас еще отстегнем Алёшку, картошку, Надо чем и сейчас едем в куриной ферме, хотела сказать, к корове чтобы сделать фотографию с подружками. Сейчас нужно еще позвонить деду, сказать, что мы съехали с трассы и скоро дед будем. Вот дед знает все. Вот. Все приехали. Ну и пошли российские дела не дорог. этот раз сегодня не ну, да. просрать. И коров надо не забыть. Коровы обязательно. Поля, красота. А. В прошлый раз мы просрали вот эту штуку. И не поехали здесь. А надо было. Потому что мы там скакали прям вот так вот. А здесь умные люди уже выкатали дорожку по полю. ровненькую, красивенько. На поле дорога лучше, чем на дороге. На дороге. Я так надеюсь, что дед, там машина едет, нам надо будет как-то разминуться, что дед нас сегодня покатает на катере. Если он не покатает, он нам так обломает весь контент. Блин, Леша на таком штуке никогда не катался. А да, я... Делал, чтобы у него был бензин, то, наверное... Если что, мы сейчас разворачиваемся и едем за бензином. Если он скажет, у меня нет бензина, я не покатаю. Ой. Но он сказал, у меня немного есть еще. Вот поэтому хотели машину, чтобы вот классно так, ты раз такой взял, сорвался и погнал. Круто, мы дикие любители природы, я не знаю, как два таких дурака, как я и Леша, сошлись. Мы такие, палатки, просираем деньги, работаем сверхурочно, живем по субботам на работе, чтобы, блин, купить себе лишнюю палатку. Вот таким уже мне вот повезло. Был бы большой скандал. Это что такое? Ты что, так ищем, что ли, скребешь? Был бы большой скандал, если бы я Леша такая, «О, хочу у вас патриот». Такой, «Нет, мы купим себе Киа, Рио, нахрена такая машина?» «Нет, мы сошлись даже в это. Там коровник, вижу коровник, коровам фоткаться. Ай, какие красивые. Я боюсь, если я подойду, они мычать начнут. На нас ругаться не начнут, что мы с ними хвастаемся? Точно ругаться не буду. Сейчас на туда выскажите, что вы, вы херней какой занимаетесь, вы чё? так А так сфоткать хочешь? Смотри, какая морда выстрела, красивая! Смотри, выстрела, стоит, смотрит. Там вот больше было, пойдем туда, поехали. Тут, наверное, молотки какие-то. Не знаю, я не знаю, как коровы различаются, они просто красивые. Это прям телята маленькие. Это маленькие? Ничего себе. Офигеть, классные коровы. Я просто переживаю, что говорю, кто-нибудь слышит, скажет, свечаю что? надо? А вот тут было много коров. Вон они. Ну их как-то в было намного больше. Прям лежат, что-то там едят, пьют, красивые, какие, все смотрят. Давай тоже коров заведем. Свои морды, морды, все повернулись сюда. Смотри! Смотри! Классные. Yeah. Происходит, Аминь. летают. прям ну, как в этих. А вот такая красивая пылище была, я не успела заснять. Ой, папа, ты нас по таким этим везешь. Говоряком. Вообще. Если дожди пойдут, здесь возить будет прямо по дороге. Ну, мы проедем. Ну, мы по полю просто поедем. Ну да, легковушкам вот с такими, конечно. Патриот! Да. Вижу сразу. Давай, зайчика, а так, так, так, тут должны быть скоро кони, лошади. Вот тут дорога Вот по этому машину мы первую взяли Вот такую, чтобы научиться Нормально чувствовать дорогу а Лошадь Одна Конь, раз Красиво, штыкает Конь, два Конь, три Это прям какой-то такой Поменьше По-моему, там их было Либо три, либо четыре Просто, по-моему, был один Классные, красивые Вот четвертый конь Красивый, капец Какой, обалдеть а, еще все пока. Мы приехали, нас туда? встречает Дед да, К слову Прошлый видос, когда мы сюда приехали В первый раз, набрал за сутки 5200 просмотров Для нашего канала это очень много и очень приятно Спасибо большое Надеемся, что и этот видос всем очень сильно понравится И он тоже много просмотров наберет а отсюда уже прямо от дома видно, вон там речушка. Прям речка, речка и водичка. И катера ездят, сейчас уже разрешили, все, можно есть. Так что все, сейчас оздороваемся и все покажем. Вот Мы о! на этой поплывем? Нет. Кор Короче, мы чаю попили опять в очередной раз. Сейчас нам надо доехать до одного места прекрасного. По поводу ключей, по поводу дома. А дом? с улицы вот так вот выглядит внутри конечно не стали показывать ставь ставь ставь ставь вот здесь фотография которая нашла 1964 1950 года этот дом да вот она пожалуйста и вот она и вот она смотрите я переобрываюсь потому что синие синей кроссовке жалко будем белый говнять короче вот в этот дом приехали мы внутри не можем мы это показать потому что это не наши а так, да, там он, рикушка, он большой. Там Рекушка рикушка. рикушка он там. А еще я придумала классное название к этим детям козы. Когда мы ехали, как? козята. Козята. Не козлята, заказ... а козята. Как детей и зовут там козы? Там телята и козята есть. <laughs> ну, козята классные. Да, мы сейчас, короче, поедем уже. все. Та -та -та -та. И поедем на скорую кататься вот, вот типа такой штуки. Да, только почище, покраси, что это просто старенький. Она а а она уже на воде, да, стоит? Вообще офигеть! Вот сегодня будет приключение. Так что остаемся дальше, смотрим дальше, дальше и будет интересней. Я не могу это не показать, Сашке приспичило посипеть сходить. Да ты! Не <соед> люблю такие поля, вообще. <Yes> Ой, смотри, как цивильно. Ну, уходи тогда, тогда так и будет. Так, вот самые мои ненавистные, всегда какие-то осы есть в Нет, все, давай. В деревню, Мать осад! Это не... это букашка просто. Ну что ты, вся уже издергалась. Шо, опять? как мы с тобой... Я бы там у нее есть такие красные тряпочки, мы с тобой одной кровью. Мы с тобой носили раньше тряпочки. Какой ужас! Я решили пройтись пешком? Нет, я такого не помню слова. Мы с тобой одной кровью, у нас такая тряпка красная была. Что за тряпочка? Не знаю. Покажу. Ну вот здесь, нет? Нет, вот здесь нет, значит, все. Не означает, я все. не помню. Помнишь ты все так? А здесь ничего не посажено, а, мы так смело идем. Здесь ничего не посажено, вот видишь. Он он большой не такой. Не отселивает, не обрабатывает. Ну, яблони. А вон там что за дом тоже старинный какой-то а стоит. А у них корова была раньше. Да, у них. Тоже примерно тоже такой, такой, таких же лет. Я Ну, он... умерли умер вот чуть-чуть, меня оба умерли. И там никого нет уже два года. Это да что за защита такая? Это хитерая защита, чтобы уборно щетнуть. Вот где-то опять, вместо того, чтобы идти по приличной дорожке... Куда премся? непонятно, как... Вместо того, чтобы на машине доехать, не поедем мы на машине. Вы поймите, но это же все надо пройти. Здесь идти все две минуты, а мы на машине. Там красивая дорога. Даже красота такая. Змеи какие-нибудь, да? Какие змеи? Где змеи деревни? Да? Обманываешь? Видел, я сто процентов видел. Видел, видел, А уши у нас не виден я, да? Короче, топаем. Смотри, что делает, а? Протоптанные тропинки. А, Ты что ли, слушай, попал? Что-то дед нам решил показать. Что за ягода? Это похоже на какую-то землянику, да? Да. Это лесная кухня. Вкус у нее специфический. Отменный. Ну нет. прям много. Я её кушаю все время. А ты уверен, что это съедобно? Нет. Потом узнаем. Нет, серьезно, Я уже 20 лет её ем. Ну да, ладно. Промежуточные включения. Сходили, все, все дела сделали. Там ключи надо было... Договориться. Договориться насчет ключей. Вот, сейчас собрали вещи. Еду, не еду. Погромче, да, говорю. Прохрустил, слышал, как? Это уже не хрустило. Мне не катался никогда на катере. Наверное, круто, да? Прикольно. Светирфом. Короче, все, сейчас собираемся. Мы на машине поедем. Нет. Пешком? Пойдем? А, а, -а, а значит, сейчас все берем из машины? Да. Идем, все. И мочим. Сегодня Вилка, кавинка, кавинка, кавинка. Да. Хозяева приехали. Все хорошо. Что ты меня... Рассказывай, рассказывай. Что ты меня обзываешь сразу? Расскажи. Почему я опиздал? -то? Потому что О, опиздал, я сказала. Говорю, Реша, возьми, пожалуйста. Ни посуды не взял. Сейчас я собрал, я только не взял. Я говорю, взял мангал, взял уголь. Я говорю, зажигал, взял. Нет. Говорю, ножик есть? Нет. Я вот так вот. Сейчас мы идем обратно, потому что Леша не взял ничего. А что ты меня... Зачем я женат тогда вообще? что ты не Я попадра... тебя единственный раз попросил сам вещи Собери, Всё, пожалуйста. не говнись. Я просто должен показать. Дед придумал вход. Он выглядит вот так. Чтобы О, про пробраться к этому катеру, надо залезть вот сюда. Потом... Идем мы все, да? вот сюда. Саленько. Идет. Все, взяли мы тарелок. Зажигалок. Вон катер. О, дед уже все перетаскал. Красота. Помоги. Вс, тебе? Давай. А! Держишься. Да? Держишься? Там стекло. У меня на другую руку. Дед, там что-то шебуршит уже. Ага. Морьё. Я Ой, крышу сложил. Конечно. А ты думал, мы под крышей поедем? Думал, да. Дед ножки намочил. Ага. Что? Дед ножки намочил. Нет. Сейчас загрузились уже? Чего здесь загрузились. Аккуратно приду стекла, полным-полным. Тебе помочь? Здесь стеклятся много. Это ты как такое место нашел? А всю жизнь из того... а, а а Давай меня Иди, Давай, иди, а залази. Снимай свои эти... Кеды. Ты говорю, где-то мне разрешит залазить. Я же тебе говорю? Держи. Ух да. ты, а конечно, я все это вообще позабыла. Забыла, ты видишь, как за Где дед борется? А да. нельзя, потому что... Потому что. Потому что что? Страшно. костюм не делал, но я в Сними красоту. Давай. Бросай. Куда их... Видишь, как дома. Угу. Так, потихонечку, потихонечку, не слоу убирай. Давай-давай-давай, иди. Когда и слоу убираю. воду вот так, вот так. А меня раз на них у нее Ну, а я-то че? Ну, это че? Ну, я Вот, в принципе, это вот так. Держи. Не торопись ты. Так, мне надо, наверное... потому что это, скажешь что. А я как на сках шла. То есть за меня ну, ты ну, не беспокоился. Леша, снимай носки, Саша, наплевать. Потому что я иногда, знаешь, падал. Там какашки были только птичьи, надеюсь, я не встал. Падали? Какашки тут, знаешь, какашки. Не надо только на одну сторону нам вставать. Мы сейчас перевесим. Падали? Падали? Здесь играть, падал. Падали? Ну, ну вы сказали, что падал уже. Падал, вот идешь по краю. Раз, ты скользнулся. И туда болтык, да? <свист> Это С... очень дно. Вот Что, наденешь спасательный жилет? Конечно. А -а -а! Опа. Мы поплыли, какой ужас. <свист> Сейчас дед смотри, дед погребет вам туда, да? Он... А здесь вставать можно вот тут? А можно, можно. Мама всегда Копы вот садилась, вот эту штуку ездила. Прям садись попой. Назад, назад, назад. Вот эту Никуда штуку. Будет, как... Почему? где-то просто погребе сейчас отсюда за реки офигеть вот это да И вот, так, такие вот это не вообще вот, просто вот это ни хрена себе вот это контентик да Да? да? да я александры владимировны как нет, дерево нет. корни тратите, девай, там нормально это опасно я помню мы как-то плыли и у меня удуло то ли кепку, то ли чё. Мы остановились, и она на моторе была, ее намотала. Мы прогресс вынализывали. Я знаю, я помню. Мне еще раз сюда вот эта вот штучка. Тортящая. Вот он был I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you love me like I love you. It's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by cute.